посылочки Итак, начнем Начнем с первой посылочки Вот Вот Серж 313 На Файлобстере Есть такой чувак Сейчас будем распаковывать цены очень высокие, конечно ну, мне нужен блок смотрите, все аккуратно подписано подписано кому подписано кому аккуратненько, чтобы не перепутать Играет, это мой проект «Ронапарт» Состав 2014-2015 года Альбом вот. «Рон» В переводе «Би» Скажите, я покажу, как говорится Вот, сейчас мы распакуем, посмотрим, все это там очень высокие, да, так сказать, московские диски. И то я смог поторговаться и выторговал по 100 гривен. Вот. Это для себя. Не на заказ, а для себя. Так. Ну, запаковано отлично. В принципе... Заявлено было, что коробки, ну, типа коробки, понятно, это же расходный материал. Ну, конечно, если такая цена, блядь, нихуя себе. Коробки должны быть в идеальном состоянии. У нас, блин, весь магазин арка музыкальный. Там диски по поднес, продают. Вот, и эти диски в идеальных коробочках. Если там что-то лопнувшее, треснувшее, там или сарапиновые диски, то эти диски.. Можно купить по 50, по 55, но не за 90. Ну, запаковано, скажем. Скажу, запаковано хорошо. Вот. Коробки вроде сырые. Запаковано, хорошо, скажу. Вот. Вот как раз то, что и то, что я хотел. Вот Магаджич я купил. Ну да, волнистый задник я выторговал. Диск. Там. буклет тоже немножко потрепанный ну конечно я покупал тут в по 50 гривен погано раньше для себя а тут 80 гривен блядь, за так в таком состоянии еще и за миньон Ну, лютора не было поэтому я купил что делать ну да волнистый такой какой-то ну ничего страшного в принципе сносно Нос, нос нос нос нос Вот так. Коробочка хорошая состояния. Сейчас лупу принесут. Как говорится, все под лупу. Кому-то под залупу, кому-то под лупу. Ну, все нормально, диск. И срабанный. Охуенно все это. Пыльный, да. Сейчас, чё, Вот, есть Акомпактс Макс Диджитл, имеет в коллекции теперь еще и такие диски. То есть диск вроде не сарапанный, вот я его аккуратненько прочистил. есть. Так, теперь абстракт, абстракт, алгебра, оформление, конечно, альбома, бля. Конечно, дороговато для московской лицензии, бля. 110 гривен за диск. Это, конечно, дохренище. Да, Ну, состояние. Вроде нормально, все проверяю, чтобы не было подбога никакого. Все цельное, Полиграфия в номере, блин. страничный буклет была заявлено. так оно и есть все все целенькое все. это вообще редкий диск жалко что он не в этом не в кулечках еще нет Кулечкам жалко было чувак а вот такая цена еще и доставка Бля. не в день в день от получения денег. Вот и этот бы мне обошелся бы. гривен 180. А так у меня обошелся 130. Ну 100, скажем так. Вот двойной. полиграфия тут, конечно, упрощенная. Вот это студийный альбом. вот тоже малек. Вот три диска. От Сергея триста тринадцатого. Ну что, рекомендую его покупать. Рекомендую, скажем так, рекомендую покупать Дистокомпактс Макс. Держи, что покупать тоже рекомендую у меня, то есть. Сейчас будем распаковывать. Вот мы добрались до следующей посылочки от Это с адреса у него Гена Радынский. Вот, тоже есть на фелстере. Сейчас мы будем.. Тут должно быть. Тут должна быть захрена. До хрена. Захрена До должно быть дисков. Пять штук должно быть. 3... Ага, Три это Кристи и две арии. Вот. Так, запаковано. Супер. Отлично запаковано, претензий никаких нет. Вот. Запаковано хорошо. Скрывать быстро посылки это, конечно, интересно. скажите я покажу, как я раньше снимал. Маски вот Маски Этой самой Скальпеля у меня нету, вот жалко Ну, это, конечно, запаковано не очень Скажем так Что они Отрутся. вот видите, нет между ними ничего так. нет, нету между ними прокладок скажем так. так эти диски у меня были, может это мои даже сейчас мы их достанем коробку уберем, она этого мешает Дальше вот. так что мы имеем Агата Кристи так вот Агата Кристи еще одна Агата Кристи еще одна Агата Кристи вот, лицензионная Ариарис лицензионная вот еще и вот еще лицензионное, все лицензионное. Вот так, Так бы Марию смотреть. Ну вот туда, тут, по-моему, ростенькая все, да, точно. Себе для коллекции этот альбом очень прет был на виниле правда мелодия мелодиюская по моему да а вот игра с огнем по моему был не мелодия или мелодия не помню ну главное что это диск качество конечно там не очень ну, коробки, как и написано э -э -э. Расходный материал, да Хе -хе. Так Вот вторая у нас ария Это играет Single Art называется Без барабанов, правда Записывали здесь, вот в этой комнате Две гитары Ибонес, и Бас, Ибонес, пять-пять записывали в линию. Так, ну шо, нормально? Я согнём его из файла, это всё. Так, триллер часть первая, вот. Ну что, диск? Вот, полиграфию сначала. Полиграфия как полиграфия. ОМ сойдет За такую цену, в принципе, сойдете. Не знаю. Это был на заказ человеку. Посмотрим. Если не купит, выставлю на продажу Так что, смотрите, блин Вот, выглядит отлично Это же играет Торнапарт В этом году Отмечали 20 лет моему проекту Торнапарт Вот, вот второй диск нашел. Майнкам, Майнкамф. Майн кайф. Майн кайф. Майн кайф. Майн кайф. Ну, вроде диск нормальный. Да что же на заказ. Ты не себе брал. У ну, чувака нет интернета, поэтому, поэтому, поэтому поэтому я взял через, через, через себя Агата Кристи. Фанат Агата Кристи, конечно. Аэри то себе взял, -то, а это уже не себе. Вот, и второй фронт. Тут заявлено было, да, да, за да хренища этого самого. Ох, нифига себе тут. Вот, блин. Такой, блин, нифига себе. Вот, слушай, классно сделан. Нифига себе, ох. Сделано прикольно. Это слишком больше просто, по-моему. Зачем было делать такую бумажку, блин? Это у меня задумка была такая, сделать свои свои диски в таком виде, только там картинки какие-нибудь, тексты там туда вставить, какие-нибудь там сюжеты, вот. Ну что, диск нормально все тут. это вот только Берем, а вот тут просто красный свет да ну я сюда вставлю прозрачную коробочку да. эту берем я возьмем уберем Я сразу поставлю, чё терять время, правильно? Если она сюда подойдет, конечно. что то она сюда не подходит, блядь. Эти коробки меня заебали уже, блядь. О, вот, вот, держится, держится сейчас. подходит все заебись так и что мы маем значит мы маем вот такие диски то есть мы маем а 4 диска с буклетами и 4 диска разворот компакс макс дижитал продолжает свою деятельность и у дисто компакс макс дижитал сейчас раз два три альбома так точно раз два три альбома на дисто и эти возможно я не знаю еще и послушаю вот два три четыре пять и эти возможно пять штук продам высавлю на продажу и эти я себе взял Все, пока пока ну эти я не знаю эти может быть если Пока тито себе оставлю, вот это раз, два, три, так если человек не купит, то их выставлю на продажу. Все. Подписывайся на мой канал, ставь лайки. С тобой был Войку. Пока-пока.